интересно стенками сделаем спасибо очень большое очень пойдем дальше погуляем хорошо, спасибо да я, да я уже брал спида ну, куда а ты яблоко фапаешь да, да, да. Это тоже поквартую посыпать интересно смотри как вырезано вот это да Шапульки, игрушки, шкрабики. букетики такие. Смотри, как красивые. До деталей, да, все. Спасибо. До свидания. <свес> <свес> У тебя мои торшеры бы, да, подошли бы, лампы? Вообще клево, Смотрите. На почту им выслать фотографии, не хотите прям рести? Вот, ты понимаешь, да, да, да, да, да. Разница, вот я тебе да? об этом и говорю. Вот дома, да, да самопал и фото, дизайнер, и это разные да, вещи. Да. Человек имеет образование и опытность, да, и насмотренность, самое главное в жизни, что нам нужны. Мы занимаемся насмотренностью. Образование Zero. Он там тоже кулинарная студия, да. мы сейчас туда Шли. пошли. Нас закрыто, пошли, я тебе сказал. Да. Это колхоз, что ты хватаешь, да, тебе в качестве вежливости сказали. Ты же не в Германии, где это пожрать приезжают. Тебе просто предложили амбьянс создать, понимаешь, атмосферу. И дайте мне яблоко. Ужас какой. Да оно ну тебя в баню. такой совок. Господи. При чем здесь это-то? Ну при чем здесь это? Мы сейчас там по ресторанам, посмотрим. Бабы так смотрят на тебя. Они обыкновенно смотрят. Обыкновенно. Это у тебя это представление какое-то. Торф. Торфяная вода.